Здравствуйте. Сегодня у нас пойдет речь о, наверное, самом странным и своеобразном явлении, мягко говоря, во всей истории коммунистического движения 20 века. И поговорим мы сегодня о четвертом посадистском Интернационале или просто о посадизме. Сразу оговоримся, что речь идет не о какой-то маленькой секте, речь идет о довольно большой международной коммунистической организации троцкийского толка. При этом у них были отделения и партии во всех практически странах основных Латинской Америки. У нее было огромное количество партий в Европе и даже в Азии и Южной Африке. При этом пасадисты не только интрировались в какие-то другие организации, они не только устраивали забастовки, они вели настоящую партизанскую войну как самостоятельно. Так и, например, под командованием Фиделя и Че Гевары. Но запомнились они почему-то, и сейчас увидим, почему, по следующим поколениям, не своими героическими деяниями, не своими жертвами, а жертв было много, их преследовали, сажали в тюрьмы, их пытали и сбрасывали с вертолета. Но, я уже сказал, запомнились они не этом. Запомнились они, главным образом, весьма своеобразными взглядами, своего лидера Хуана Посадоса. Но начнем по порядку. Настоящее имя человека, который известен как Хуан Посадос, Омеро Кристалли. Он аргентинец, потомок итальянских эмигрантов, родился в очень бедной семье, сменил множество профессий. Ему доводилось быть и уличным певцом, и, что очень характерно для аргентинца, профессиональным футболистом, и рабочим, и сапожником. С раннего возраста он включается в левую политику, вступает в социалистическую партию, затем знакомится с в то то время небольшой группой аргентинских троцкистов. Надо заметить, что эти самые троцкисты это были в основном такая тусовка интеллектуалов и богемы. В то же самое время Пасадос особым интеллектуалом не был и, в общем-то, вообще не имел особого образования. По воспоминаниям современников, он в общем-то и в марсийской теории очень серьезно плавал. Но по воспоминаниям тех же современников, он компенсировал это просто потрясающей харизмой, каким-то очень заразным оптимизмом и на самом деле очень большой энергией. То есть, буквально, в то время как остальные тогда аргентинские троцкисты все время могли только спорить о каких-то теоретических вопросах, он мог просто поехать куда-то на завод, сагитировать рабочих на забастовку, сорганизовать их и так все провести, что в результате они на самом деле чего-то добились. Поэтому, на самом деле, куда бы он ни ступал, он довольно быстро в любой организации занимает лидерские позиции. То же самое происходит и с троцкизмом. То есть, уже в 1941 году он со своей партией, собственно, которая называлась Революционная социалистическая партия, входит в четвертый интернационал, основанным Львом Давыдовичем Троцким. Когда в послееванные военные годы происходит собирание заново интернационала, несколько развеянного во время войны, опять же он становится лидером всего латиноамериканского бюро четвертого интернационала. И далее в интернационале начинается, на самом деле, в 50-е годы такая игра престолов и борьба за лидерство. И Пасадос любит и умеет играть в эту игру. Он э, изображает из себя очень такого покладистого человека, который согласен с какими-то решениями вышестоящих. Он э, безапелляционно меняет свою точку зрения в связи с изменением линии партии. И уже в то время в руководстве интернационала, основных европейцев, возникали сомнения, что такого человека стоит опасаться. Возникали они не зря. Как только он накопил достаточно кадров и авторитета, он принимается разворачивать кампанию против европейских секций интернационала 4. -го, и говорит о том, что вот эти вот европейцы, они все время только спорят с их теоретических вопросах. А их практические дела весьма недозначительные. А мы тут вообще-то ведем настоящую борьбу, мы тут захватываем заводы, мы там бегаем по джунглям с автоматами. И, ну, может быть, мы должны какое-то лидерское положение занимать в этом вашем интернационале. Ну и в результате разворачивается, разумеется, полемика, борьба. И троцкисты делают то, что не всегда получается лучше всего. Они раскалывают интернационал. В результате в 1962 году образуется самостоятельная организация под названием 4-й интернационал. И вот э, в этой, разумеется, организации бесспорным неоспоримым лидером является лично Хуан Пасадос. При этом э, Пасадос устраивает э, э, некую предельно иерархическую вертикальную структуру, с собой во главе и навязывает членам интернационала строжайшую дисциплину. Дисциплина доходила иногда до абсурда и до крайности. То есть, члены интернационала буквально контролировались своими партиями даже в повседневной жизни. То есть, они буквально не могли сменить место работы, место жительства или жениться без разрешения партии. Для них было строжайше запрещено, разумеется, гомосексуализм и запрещено... Запрещены любые внебрачные половые связи. Притом в брак можно было вступать только внутри интернационала. То есть в результате, однако, эта дисциплина давала плоды, когда нужно было быстро сорганизоваться и вести какие-то, ну, например, боевые действия. В то же самое время это 60-е годы начало, и в мире нарастает напряжение. Между двумя державами, обладающими ядерным оружием, то есть Советским Союзом и Соединенными Штатами. В результате мир стоит на пороге ядерной войны и большинство социалистических организаций того времени выступают за мир и за ядерное разоружение. Посадос и не думает. Он в ряде своих выступлений однозначно проводит линию, которая утверждает, что война неизбежна. Никакими средствами ее нельзя будет предотвратить. А значит, во-первых, он дает, призывает советское правительство нанести удар первым. Но далее он идет еще дальше. Он, по сути, говорит, что ядерная война не только неизбежна, она еще и желательна. Дело в том, что смеся с лица земли большую часть человеческой цивилизации, ядерная война заодно Несет огромный удар капитализму. И когда грибы ядерные рассеются, и на радиоактивные пустоши выйдут разгневанные остатки человечества, коммунисты должны быть готовы. Он прямо призывает всех участников своего интернационала стать, по сути, выживальщиками и готовиться к соответствующим действиям. То есть, чтобы как только грибы эти рассеются, они тут же наладили снова связи, восстановили интернационал и повели разгневанное человечество в последний бой с капитализмом. Что и будет собственно мировой коммунистической революцией, о которой писали Маркс и Ленин. Разумеется, такие взгляды не нашли большой поддержки в народных массах, но как ни странно они способствовали его продвижению. Потому что среди наиболее отмороженной наиболее радикальной молодежи внезапно этой идеей находили отклик. То есть, когда на каком-нибудь, скажем, демонстрации выступали разные организации левые, то посадисты выделялись тем, что они просто клеймили всех трусами и буржуазными пацифистами. А сами понимаете, что наличие у своей организации определенного количества особо отмороженных кадров, это именно то, что нужно, когда вы ведете активные боевые действия в горячих толчках Латинской Америки в первую очередь. Однако в 60-х годах происходит еще одна очень важная особенность, еще важная Деталь в рамках этого интернационала. Дело в том, что был один ближайший соратник у Посадоса по имени Данто Минацоли, тоже, понятно, итальянского происхождения, который очень увлекался научной фантастикой. И с увлечением следил за как раз тогда активно появляющимися сообщениями о летающих тарелках. Соответственно, он постоянно навязывал тут эти дискуссии на собраниях интернационала, и Посадос должен был среагировать, и он среагировал. В 1968 году он выступает с речью перед, всеобщим собранием Интернационала, которое, как речь вождя, разумеется, распечатывается и в виде брошюрки распространяется по всему Интернационалу. Речь была эта заглавлена «Летающие тарелки», «Процесс материи и энергии», «Наука и социализм». В ней он делает выводы из факта того, что нас посещают иноземные цивилизации. Начнем с того, что говорит посадок что материя, как нас учили Маркс и Ленин, неисчерпаема, а значит обладает бесконечными ресурсами энергии. Но буржуазная наука в своей ограниченности не способна усвоить всю эту энергию, так как ей интересно лишь то, что принесет непосредственную прибыль. Но в коммунистическом обществе Наконец, нам удастся раскрыть весь этот гигантский потенциал иной материи и энергии, до которого мы раньше не подозревали. И тот факт, что инопланетяне прилетают к нам на таких совершенных кораблях, которых мы даже не можем понять, как они работают, свидетельствует о том, что они раскрыли тайны материи. Но это значит, на самом деле, что они построили у себя строй общественный, аналогичный тому, что мы называем коммунизмом. Более того, Пассадес говорит о том, что отрицание инопланетных цивилизаций – это следствие буржуазной ограниченности и буржуазного идеализма, который пытается представить то, что мы имеем сегодня, как нечто последнее, выше чего ничего не может быть. В этом смысле само существование страны, цивилизаций, очевидно коммунистических, на самом деле нанесет вред капиталистическому имиджу. И более того, он нас прямо указывает в этом речи, обращенной ко всем членам интернационала, что в случае, если им удается встретить представителей иноземных цивилизаций, они должны войти с ними в контакт, объяснить их нашу ситуацию и нашу борьбу, и на самом деле привлечь их на свою сторону. То есть объяснить, почему они должны помочь нам в борьбе за более справедливое и свободное будущее. Однако в конце 60-х 60 годов начинаются не очень хорошие процессы для 4 интернационала интернационального посадистского, потому что в Латинской Америке в все большем количестве стран к власти приходят диктатуры очевидно антикоммунистического толка. По, по указке Соединенных Штатов коммунистов начинают преследовать, часто их расстреливают без следа суда и следствия, и на самом, в результате происходит облава собственно, на штабах. И они вынуждены эмигрировать, включая непосредственно Пасадоса, в Италию, где их принимают местные коммунисты. В результате штаб переносится посадистского движения в Рим. И вот время в, в 70-х годах, начинаются у них тоже не очень хорошие процессы. Потому что среди ближайших соратников Пасадоса многие начинают высказывать сомнения в его определенных решениях. Чего Пасадос терпеть в принципе не может. Даже раздаются голоса о том, что может быть вождь не совсем психически здоров. В результате посада у него усиливается паранойя, он проводит массовые чистки и полностью избавляется от всех своих бывших соратников. В результате на некоторые руководящие должности он ставит своих детей, собственно свою дочь, а другие его ближайшие соратники теперь это совсем уж зеленая молодежь для которой он выступает вроде некой фигуры отца. В этот же момент он изменяет стратегию, тактику интернационала. Он говорит о том, что так как наша задача, в конце концов, обеспечить последний отрывок после ядерной войны, то самое главное для нас не наращивать кадры, не проводить забастовки или что-нибудь такое, тем более не куда-то интрироваться. Самое главное, это оставаясь, возможно, малой группой, вырабатывать новое классовое сознание, более высокое, чем то, которое достигли Маркс, Ленин и даже Троцкий. Вот с этим он считает, что именно вся надежда здесь на молодежь, которая начинает готовить к этому новому сознанию, по-садистскому классовому сознанию. Молодежь он не только скажем, изучает какие-то труды классиков марксизма, он их вводит, например, в художественной галереи, в музей Рима, где они, созерцая произведения искусства, должны проникнуться той высшей гармонией, которая наступит в светлом коммунистическом завтра. Но не только. Он также их вводит активно в зоопарк, для того, чтобы, созерцая животных, они проникли с ощущением единства всего живого на планете, и тем самым избавились от буржуазного представления об уникальности человечества. И, а потом он увлекается теориями одного весьма специфического персонажа. Дело в том, что в позднем Советском Союзе был такой персонаж, как Игорь Чарковский, который продвигал идею о том, что когда женщина рожает под водой, а после этого на младенце проводятся определенные подводные процедуры, то в ребенке развиваются определенные сверхчеловеческие способности. Причем во время этих сеансов нередко он сообщал о том, что к ним приплывали дельфины. Очевидно, каким-то телепатическим образом этот процесс улавливающий. Пасадоса на Посадоса производит неизгладимое впечатление, потому что он уверен, что на самом деле за этими экспериментами стоит непосредственно советская космическая программа, что явля... и это все является частью планов Советского Союза по колонизации Солнечной системы. Соответственно, Посадос очень много мечтает о том, что люди смогут освоить глубины океана и жить там подводной жизнью. А также он начинает... Э очень увлекаться дельфинами. Он очень много пишет и говорит об их удивительных интеллектуальных способностях и, безусловно, утверждает, что они обладают некими телепатическими способностями. И в этом здесь как бы картина более-менее завершается. Давайте ее рассмотрим более-менее цельно, сущность пасадизма. Итак, человечество прогнило, человеческое деградировало. Поэтому ядерная война – это не только способ, Привести мир к коммунистической революции – это еще и единственный способ возродить, омолодить человечество. И вот это новое, возрожденное человечество, проникнутое новым классовым сознанием, которым даст, собственно, Пасадас, постигнет и, наконец, начнет жить в некой высшей гармонии со всеми остальными существами, с животными, с которыми будут телепатически общаться, и с инопланетянами с которыми также установится всеобщий контакт. Но в 1981 году Пасадос умирает и его и так уже на тот момент небольшая организация окончательно сходит с исторической сцены. Нет, на самом деле пасадисты существуют до сих пор, но это какие-то небольшие микроскопические организации, которые не представляют уже ну, никакой политической силы. Таким образом, История пасадизма ⁇ это не только очень забористая история, это еще и весьма поучительная история. История того, как крупная социалистическая организация, которая серьезно влияла на политическую жизнь целых регионов планеты, в результате сжимается достояние некой микроскопической секты, известной только благодаря шуткам и мемам в интернете. Хотя в то же время стоит, конечно, отметить, что в данном случае мы имеем дело с людьми иной эпохи. Людьми, не зараженными тем, чья фантазия не парализована тем, что Марк Фишер называл капиталистическим реализмом. Это были люди, которые не боялись мечтать и не боялись бороться за свои мечты. Какими бы странными эти мечты ни были. А у нас на сегодня все. До новых встреч. Живите долго и процветайте.